Здравствуйте. Мы сегодня здесь в офисе НИСК соосновательницы казахстанской феминистской инициативы Феминита. Меня зовут Жанар Сибирбаева и меня зовут Кузада Сержа. Мы соосновали нашу феминистскую инициативу в 2014 году. И с тех пор э, от имени ЛБКТ сообщества, от имени лесбияных, бисексуальных, квир и транс женщин Казахстана э, делаем активизм, который вот, э, в основном сфокусирован на права, адвокацию, мониторинг ЛБКТ женщин. Участвуем в организации, например, маршей или же литигации, много таких действий, которые нужны для того, чтобы защитить права женщин в Казахстане. Права женщин – это не только женщины гетеросексуальные, или те, которые у нас, к сожалению, имеются в наших гендерных программах до 2030 года, обновленных. Там вы увидите образ женщины, окруженной детьми. Рядом с ней также будет гетеросексуальный супруг. Здесь же мы на наших встречах говорим о разнообразии групп женщин. Бывают одинокие женщины. Бывают лесбиянки, бывают бисексуалки, бывают квир, транс-женщины. Мы э, показываем, что эти группы, вот, в зависимости от того, в какой вот, э, группе женщина, по-разному у нее пересекаются, накладываются, скажем так, некоторые слои дискриминации. Если девушка будет в селе, и она будет в инвалидной коляске, и еще, например, она будет лесбиянкой, то вы можете представить, сколько у нее будет слоев, Скажем так, дискриминации. Вот это все мы примерно, вот, вот такая тема, плюс добавляем э, наш рассказ о институтах адвокации, таких как э, комитеты ООН, куда мы постоянно докладываем о ситуации в ГБТ, рассказываем о спецдокладчиках, рассказываем о квотах гендерных, в чем их э, негативная сторона для Казахстана именно в настоящее время. Рассказываем о списке запрещенных профессий, которые, которые удалось отменить именно благодаря нам. Мы сегодня не стесняемся это заявлять. Именно Феминита, Гузеда Сержан, коллежанки нашей команды с 2017 года вели эту долгую, долговременную адвокацию. Вот Гузеда, может пару слов про этот список, да, чтобы... Да, этот список был прямой дискриминацией именно женщин, потому что там было написано список запрещенных профессий для женщин. После того, как прошла наша адвокация, наш союзниц феминиты была попытка заменить слово «запрет» на ограничение. То есть это, вот, это в нашей системе легитимизации, Единской, они вот пытаются вот такими словами как-то прикрыть, закрыть. Но мы добились того, чтобы вообще отмен, отменили, убрали этот список. Потому что этот список он никому не нужен был, ни женщинам, ни нашему государству, и нашему обществу. Нам удалось поднять эту тему и вывести на поверхность, чтобы все поняли, что этот список никому не не нужна. Вот, хотелось бы вам донести, что мы занимаемся правами человека. Не особенными правами, какими-то дополнительными. Не людьми, которые вообще не казахстанцы. Мы казахстанки, казашки. Закончили здесь образование, здесь родились. Это вот наша земля. Мы занимаемся активизмом, потому что это то, где мы живем. Мы хотим брать за руку наших любимых женщин, идти с ними по улицам, гулять. Вдыхать чистый воздух, видеть, как растут наши деревья, чтобы животных на улице бродячих не убивали. Вот, вот, про что, вот такое общество мы хотим создать, а не общество, которое вы там так боитесь, что мы что-то делаем с вашими людьми, что мы делаем что-то с моралью и нравственностью. Извините меня, я исследовала казахские сказки, и я вам первое сообщу, если это вам будет новостью, что Казахские народные сказки содержат столько квир и столько трансгрессивных сюжетов, что вам и не снилось. Что вы даже и не подозреваете, но, например, Деда Дударкас – девушка, постоянно переодевающаяся в парни Или, например, она держала ножку у сайгака у себя между ног, потому что она хотела доказать мужчине, что она мужчина. Или, например, как постоянно переодевались девушки-мучеников выигрывали таким образом конкурсы, когда главный приз был, знаете что, не какой-нибудь конь, не какой-нибудь там слиток золота, а главный приз была девушка хана, дочь хана. Вот такие трансгрессивные сюжеты в казахских народных сказках, которые не я придумала, И, наверное, не вы, а наши прабабушки -пра -пра придумали, прадедушки -пра -пра придумали. В заключение хочется сказать, что мы казахстанская феминистская инициатива Феминита будем продолжать работу в Казахстане как казахстанские феминистки, и у нас есть очень много союзниц, союзников по всему, по всему Казахстану.